Дубдите, мышка засиска, тубдите, засиска, тубдите, засиска, тубдите, засиска, мышка засиска, мышка засиска, тубдите, засиска, тубдите, засиска, тум-тумтич, мышка-сосиска. мышка тум-тумтич, мышка-сосиска. тум мышка тум мышка сосиска <мышка>